17 августа сего года в Беларуси состоялось ежегодное мероприятие, посвященное высоким технологиям, инновациям и экологии – «Экофест-2019». Уже в четвертый раз в экотехнопарке Skyway собрались гости из почти 50 стран мира. Предыдущие фестивали, проходившие в 2016-2017 годах, посещали от 800 до 5000 участников. Кроме того, в 2018 году впервые была проведена онлайн-трансляция события, после которой общее число реальных и виртуальных посетителей превысило 50 тысяч. На фестивале была создана такая атмосфера, чтобы все его участники смогли почувствовать себя жителями города будущего, где реализуются возможности и сбываются мечты. В этом году за тем, что происходило на фестивале, можно было также наблюдать благодаря официальной трансляции в интернете. А происходило многое. Можно было увидеть, как гармонично могут сосуществовать природа и транспорт, как исправить сложившуюся экологическую ситуацию и внедрить разумное использование Земли. И все это с помощью инновационной технологии SkyWay, прорывного транспорта автоматических систем управления, искусственного интеллекта и авторских агробиотехнологий. В течение дня были продемонстрированы самые последние разработки закрытого акционерного общества «Струнные технологии», состоялись многочисленные встречи и интервью с единомышленниками из разных стран мира. Но, безусловно, самым ожидаемым событием в программе мероприятия стало выступление генерального конструктора компании Анатолия Юницкого и последовавшая вслед за ним конференция в форме «Вопрос-ответ». По традиции, в своем докладе Анатолий Эдуардович подвел итоги работы компании за год, прокомментировал ключевые события из жизни проекта, а также обозначил стратегию дальнейшего развития SkyWay. В 2019 году «Экотехнопарк» принял рекордные 5500 человек, а количество просмотров официальной трансляции на YouTube уже перевалило далеко за 40 тысяч. Гости мероприятия активно делились в соцсетях всеми событиями и своими впечатлениями. Участники «Экофеста-2019» поддержали инициативу организаторов по созданию специального банка живых почв и почвенных микроорганизмов, привезя с собой образцы земли из 90 регионов мира. Она будет использована для создания уникального реликтового гумуса, который способен восстановить любые типы почв, в том числе и пески пустынь. Как и во все предыдущие годы, музей SkyWay, пополнившийся новыми экспонатами, привлек особое внимание участников фестиваля. Он не похож на традиционные экспозиции. Самое интересное – имена инвесторов. Располагается на потолке. И большинство посетителей с увлечением разыскивали свое имя среди десятков тысяч других партнеров проекта, которым посчастливилось увековечить здесь свое имя. На четвертом Экофесте абсолютно все гости фестиваля смогли опробовать струнный транспорт в действии. Юникар, Берельсовый и 14-местные юнибусы. По отзывам гостей, после очного знакомства с подвижным составом, они еще сильнее поверили в его безопасность, комфорт и инновационность что еще больше убедило их в успешном будущем струнного транспорта «Юницкого». Не все итоги прошедшего праздника уже подведены, а многие средства массовой информации уже опубликовали его обзоры. Например, телеканал РБК снял подробный репортаж с а также пообщался с генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Юницким и генеральным директором Надеждой Геннадьевной Косаревой. Комсомольская правда также не обошла стороной столь масштабное для Беларуси событие. Насчет второго по-важности, после выступления генконструктора события, мнения были не столь однозначны, ибо люди не всегда могли определиться, что это — катание на трех типах подвижного состава SkyWay или испытание высокоскоростного юнибуса, свидетелями которого они также стали. Эти тесты обеспечат разработчиков информацией для устранения детских болезней, присущих любой высокотехнологичной новинке, а также позволят разработать регламент планового технического обслуживания. После этого можно будет начинать серийное производство нового типа подвижного состава SkyWay. Безусловно, Экофест 2019, с одной стороны, стал новой вехой в развитии технологии SkyWay, убедив участников праздника в ее эффективности, безопасности и правильности избранного пути, с другой, продемонстрировал тысячам партнеров проекта из всех уголков планеты вектор дальнейшего развития. А это значит, встретимся через год, чтобы поразить воображение гостей Экофеста 2020 новыми достижениями.